Ну, ладно. Добро пожаловать на мой канал. И вы на этом канале увидите много ну, чего. Кстати, много ну, чего. Да, я уже купил себе нормальное оборудование. И я надеюсь, я буду нормальные ролики снимать. Они а не... а какой-то, не знаю, что там. Они а какой-то дичи. Да. Что, ребят, тушечки, братушечки. Все. Добро пожаловать на мой канал. Все, пока. Все, пока.